Проснитесь и пойте, мистер Фриман, проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе, никто не заслуживает отдыха больше вашего, и все усилия мира пропали бы даром, пока, эм, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман, проснитесь, вас снова ждут великие дела.